С разными людьми почему-то по-разному работает. Раньше я говорил, носите на правой. А потом мне человек звонит, звонит и говорит: Андрей я начал носить на правой, начало подниматься. А дело на левую, начало снижаться. Я начал советовать, носите на левый». У меня человек звонит и говорит: надо же, я начал носить на левой, начал подниматься. Переодела на правую, начал опускаться. Поэтому выбор за вами. Попробуйте поэкспериментировать